Осенний день Не предвещал беды никто Было все в плановом режиме, как обычно Учение в Норильске Все по маслу шло В сентябрьский день он выглядел привычно Волнение вдруг, и все пошло не так, как было Вдруг оператор оступился и сорвался секунда две волна его накрыла нас сам командующий в миг не растерялся и с высоты спасает чью-то жизнь однако забыв прочин и министерские дела спасает человека по долгу службы света судьба спасти утопшего здесь шансов не дала и думай ни о чем Спасать, если решился, Секунды на спасение подавно все равно, Спасая жизнь другого, А выступ сам разбился, Геройски поступая по совести его. Ужасная трагедия довольно притупляет, Теряем мы невольно с честной душой людей. Долг офицера так-то так же поступает, без всякого сомнения, без всяких страстей. Долг каждого спасателя по праву – дело свято. Такая их работа им выпадает честь. И жизнью рисковать приходится немало. Спасибо за их подвиг, спасибо им МЧС. И несмотря на должность, название, на погоны – Такие с честью люди Во имя недей Спасая жизнь другую Тут не нужны законы Скорее честь и совесть В спасении людей Да будет Память светлой И вечной так же будет Евгений Николаевич От нас большой поклон Россия мать вас ценит И вас не позабудет Спасибо за ваш подвиг наполненный добром. Спасибо.